Никогда не жил как надо, знаю, что иначе и не будет Слепо верил, часто падал, я смотрел, но я не видел суть Ты словно воспоминание, словно напоминание о чем-то Любила, отдала, ты его разбила И отданул Я искал Ответа на дне Искала, но на время пустоту заполнив Ты словно напоминание О чем-то во мне, словно напоминание О чем-то во мне Ты не из тех, кто спорит С тем играть не стоит, Сердце, что любила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 E a это...